Добро пожаловать на канал Я Оля. Меня зовут Ирина. А меня Оля. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику и показываем вам заказики из Инстаграма, слаймы Инстаграм. Мы, наконец-то, наши заказики приходят, и мы с радостью готовы показать, какие слаймы продают в Инстаграме, соответственно. Если вы заказывали слаймы в Инстаграм, обязательно пишите нам в комментариях, делитесь своим опытом. А если не заказывали и не знаете, как это делать, то мы вас научим. Также пишите в комментариях, что вы не умеете, и покажем. И сегодня нам прислали вот такие вот интересные слаймы. Покажи, Оль, очень красивые. Четыре слайма, ссылки на них мы оставим в описании под видео. Заказик просто замечательный. Здесь мы сказали четыре слайма. И написано также название магазина. Еще нам положили большой пузырек отербората натрия, на всякий случай. Также огромный пакетик с конфетками, да, вот, для Оли, держи. Так, и также еще вот такие вот интересные блесточки розового цвета. И сейчас соли мы уже выбрали себе Может, слаймы. Тоже, конечно. Ну, вообще все знают, что дети у всех есть. И дают всем, положут конфетки в эти лизуны, которые дети едят, которые любят. Правильно, да. И мы с Олечкой уже выбрали себе слаймики. Она две штучки, один большой и маленький. И я два вот таких. И давайте начнем открывать. Оля открывает огромный. Я огромный. А я начну открывать вот такой вот красивый белый. Пахнет, конечно. У меня вот такой вот беленький, очень красивый. У меня фиолетовый. А Оли, ну -ка красивый. У тебя Маши, шариками. шариками белый красивый. Ой, как вкусно пахнут эти слаймы! А -а -а, Мама, понюхай вкусно. мой. Ой, Оля, прям жвачка для рук пахнет, а у меня другой запах. Нет у меня М -м. пахнет знаешь тем, духами. Духами пахнет. Не надо конца, чтобы Напишите нам в комментарии, вы сами любите только играть в слаймы или играете свои слаймы с братьями и сестрами? Какая классная баночка! Ой, Оль, такой слайм, конечно, пахнет, Триста жевачка, Оль. А? Ой, как у меня слайм шушит, смотри. Ага, слышу. Какой классный! у меня больше я думаю надо что немножко сюда от атабората аккуратно Оля ой классный пузыри Оля мне кажется надо немножко мне таторбората давай тебе тоже немножко очень класные слаймы Но у меня как-то он не особо такой хрустящий. хоть хрустящий. Ну-ка, потыкай его. Нет? Нет, ну-ка. Поле тоже как-то не очень хрустит. Ребята, ребята! Присылайте нам рецепты, мы их сделаем, мы посмотрим и сделаем ваши рецепты, которые вы давно уже делали. Да, мам? Да, присылайте нам рецепты своих лизунов <свяк> и мы их повторим. Ой, получился лизун. У меня что-то не очень. <свяк> Какие... У меня как-то не очень пластичный, не знаю, какой-то не хрустящий. Не хватает хруста. <свяк> Вау! Класс, Соля, А я открываю похожий на Олен, только меньшего размера фиолетовый. Паку у меня тоже совсем фиолетовый. Совсем по-другому. Запахи, конечно, очень приятные, очень красивый цвет, разноцветный такой фиолетовый, голубым, у розовым. У меня шариками. А Оля розовый. Это красный. Красный? Да. С красными и белыми шариками. Пахнет у меня чем-то. У меня пахнет как витрый. Ой, правда, вот прям конфетный пахнет. Мне кажется, шоколадом пахнет. Нет? Шоколадом? Ну, правда, шоколадом. Я маленечко добавила к лизуну соль, вот этот лимонатурборат матрия. Мне кажется, что он какой-то не очень пластичный. Это тоже надо маленький пузырь накрывать крышечку уволи конечно пахнет слайм. очень вкусно не маленький пузырь но сразу лопается ну знаете я бы этим слаймиком поставила бы оценку 4 из 5 потому что а он повторить... Не очень хрустят, но с ними можно играть. И Тебя можно играть. Зови на бильярд. Оля, ты уже говорила про рецепт один раз, видимо, говорит Все. Он боится, не поезжай, не Ну, Оля, давай контролируй. Давай. Как-то вот он не хрустит, видите, слышите? Не хрустят, просто они. А я мамин попробую. Пластичные такие. Хорошие слаймы, мягкие, приятные, но немножко не хватает им почему-то хруста. Хотелось бы, чтобы хрустели. Вот, у меня пузырь. Ого, Оли тоже пузырь получился. Класс. Потому что у меня еще уши, ребят, получаются. Ребята, смотрите, лопнул я руками до допрала. Вот такие, в общем, лизуны от этого интернет-магазина. Если вам понравилось это видео, ставьте на обязательно лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы мы покупали еще лизунчики из Инстаграма, из и показывали их вам. А сегодня всем спасибо за просмотр. И пока!